Леночка, Желенно. расскажи, пожалуйста, как тебе северная ходьба? Понравилась? Первый раз я сегодня занимаюсь северной ходьбой. Сначала было немножко э холодно. Холодно, да. Руки-ноги замерзли. Сейчас очень тепло стало. Да, Чувствуются мышцы рук. Можно это говорить? Да, да, да, можно. Короче, всем рекомендую пробовать что-то новое, не бояться и быть на позитиве. Спасибо большое.